Тики-бар какой, тики-бар. Видите подсветочки в бутылочках, вечером все здесь светится. Судя по всему, какие-то концерты происходят. из развлечений только рыбки, сон, пляж и тюлениц. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, я гуляю. Благодарю вас. Здесь создаются круглые сутки большущие волны. В общем, идеальное место для серфингистов. Насчет еды, ну минимализм. По сравнению с Турцией и Доминиканой, здесь вот в еде минимализм. Я ему говорю, да или капластырь? он сразу на, на русском просто. Похоже, что самые частные посетители это русские. Доброе утро, прекрасные, уважаемые, замечательные телезрители, друзья. Канал ЮДВ и отель-остров Адаран приветствуют вас. В общем, я уже третий или четвертый раз пытаюсь заснять Круговой поход вокруг острова. То есть завершить этот проход. Мне постоянно что-то мешает. То жара. Вчера я сгорел хреном собачьим. Сейчас 6 утра по Москве. По местному 8 утра. И вот он, я м -м, иду в то место, примерно откуда у меня вчера остановился мой последний ход-проход вокруг острова. Это Тикибар. Там у нас микропорт. Я начну, наверное, с тики-бара, потому что мы же идем по кругу, получается, вот так вот. Так, тики-бар. Вот честно, вот в тики-баре еще ни разу не был. Надписи Адаран видели? Продолжаем. Идем. На морпорту я был, выкладывал. И вчера просто не выдержал, сгорел, честно вам признаюсь. Я даже сегодня спать не мог. Здесь за сутки сгораешь так, что мама, не горюй. Вообще просто жесть, как сгораешь. О, тики-бар, какой тики-бар. Видите подсветочки в бутылочках, вечером все здесь светится. Судя по всему, какие-то концерты происходят. Вижу алкаш-бар, Но ну, э, любой бар у меня это алкаш-бар, ну, а по-другому как? Вот, видите, здесь, судя по всему, люди располагаются. Разрисована вот такая вот тематика. И в какое время он работает, до конца непонятно. понятно, график работы надо найти. А сейчас этот алкаш-бар работает только для этой сраной ящерки. Видите ее? Ты что тут тикибаришь? ящики здесь что они бегают вот просто повсюду пешком ходят никуда не торопится можно руками ловить. ну я не поймал правда еще ни одну вот такой вот тити бар видим тоже А музыка там похоже играется а буфер какой-то В принципе на всем острове wifi где-то в какой-то точке ловит в какой-то точке не ловит мобильным интернетом я не стал пользоваться что-то дорого там Например, одна секунда... Ой, одна секунда. Одна минута звонка это 670 рублей. Мегафон не озвучил. Я сказал, ну его нафиг я лучше как-нибудь без связи побуду. Общаюсь только по WhatsApp. А там вы сами решайте как. Так, ну и что здесь у нас? Видим здесь полностью чистейший песочек в этой стране. Но там были таблички, что здесь купаться нежелательно. Я лично здесь купаться не буду. Потому что я хоть и не, не было зафиксированных на Мальдивах Случаев нападения акул на человеков. Ну, я-то знаю, что я не до человека. За мной вечно какая-то хрень случится. То, чего не было, обязательно, блин, со мной случится. Поэтому я туда, короче, очкую лезть, там, где написано. Короче, русский, впервые, я русский, стал не русским. То есть, обычно же русскому говорится, не сына трансформатор там убьет или не лезть туда, опасно. Ну, у нас в России. Я сделаю все да, наоборот. Здесь же то, что написано, я то и делаю. Да, ну, ну нафиг его. Очкую, короче. А, здесь, видите, да, музыка, вот, здесь музыкальная тематика, колоночки, вот это все там. -ш -ш. Дискотека в тикибаре, короче. И вот такие вот санузлы. Интересно, они закрыты, не? Санузлы убираются люди, туда не пойду. После вчерашних видать, бассансов, которые натики барились и писить ходили. женские я заходить не буду, а то не поймут. Ага. Так, ну идем давай. Идем в сторону серфбара. Завершаем наш проход вокруг острова. Вокруг острова, по периметру острова, по наружней его части. Естественно, там тоже пляжная зона. Идем по ближайшей тропе к пляжной зоне. Вот указатель тикибар. Сейчас с левой стороны мы видим шведская линия там происходит там вот у нас непосредственно прием пищи там же памятная такая для фотографий вывеска пишется Адаран. это вот кто любит сельфить детская площадка детские площадки конечно честно калечные вообще прям печальные я бы даже сказал с детскими площадками здесь не очень о детях они сильно не думают Ну вот как есть как бы хотя с детьми народу много я говорю, здесь вот В принципе, вот на данном отеле Это тюлений отдых Вот прям тюлений, никакой не современный Из-за развлечений только Рыбки Сон Пляж и тюленить. Так, ну все, памятную табличку видели Шведская линия остается по ту сторону, по левую руку Идем в сторону массажного салона СПА И от него дальше будет Ой, забываю вечер, как там, блин Сюрф-бар, серфбар. На серф-баре обалденная пицца. Я бы даже сказал, лучшее, что я пробовал. За счет чего? За счет того, что там тесто просто 2 миллиметра. Вот как есть. Это спа. Спа, сауна. Ни разу сюда не заходил. Вижу, что там кого-то уже делают кому-то спа. Вот такие вот плашки. То ли бетона, то ли камни. Специального подобранного. На спа здравствуйте. здравствуйте Спасибо, я гуляю. А Благодарю вас. Тут, короче, что касается массажа, э вот от этой спа есть беседки в эту сторону. И спа там спа что, что касается массажа, здесь массаж очень дорогой. Что-то там они объявили, и массаж получается, мы уже считали, тут не меня приглашали, а людей, с с я я приехал. Получается порядка 10 тысяч рублей. Там 10-20 тысяч рублей массаж. Вот на этих столиках вас массажируют. Видите, да? Вот они их собрали. Ну вот, к примеру, вот, вот столик. Давайте подойдем массажный. Вот. И вас здесь массажируют. Тик-тик-тик. Вон они. Там два массажных столика. Там тоже два. И здесь же вот такой вот небольшой выход. Купаться здесь не вариант, потому что здесь кораллы. Вон бешеная ящерица. Опять прррррр. И камни, конечно же. В той стране уже у нас сейчас будет серубар. Вот. Это СПА. Ладно, со СПА все понятно. Идем в сторону серф Закругляемся по кругу. То есть, если бы я не делал бешеных остановок, как вы поняли, я бы уже за 20-25 минут завершил бы обход вообще всего острова. Если бы нормально шел. Не телился, не тащился, а прямо именно шел. Ну, 30 минут максимум. Я бы по кругу весь остров прошел. Есть острова вообще маленькие, где можно вообще за 5 минут весь остров обойти. И на этих островах тоже располагаются у нас отели. Вот кучеря по периметру. Здесь получается, что с одной стороны остров Адаран омывают сильный, сильный океан, то есть там глубже. А с той стороны коралловый риф. И вот с той стороны, где омывает именно остров океан, Здесь создаются круглые сутки большущие волны. В общем, идеальное место для серфингистов. Вот это поселок серфингистов. Серф бар я его называю. Серф КП, КП серф. И вот в этой стороне, видите, круглые сутки фигарят эти волны. Если честно, ты когда даже спишь в своем домике, ну невозможно их не услышать. Серфингистов пока не вижу. Вон этот наш катер Адаранский. я его уже внешне узнаю. Он поехал стопудово туда в город, вот там аэропорт, высотки, если видите. А вот эти все острова, это гряда островов, здесь у нас везде располагаются отели. Отели везде, отель на отеле, отелем погоняют. И вот здесь люди серфят. Ну давайте дойдем. Завершим уже наш обход-проход. Я здесь первый день босиком везде прошел. И сейчас у меня такая ситуация, что как бы я хожу хромаю. Вот он, серф-поселочек начинается. Здесь же выдают вам сабы. Вы на этих сабах и пошли. Сабы бесплатные, при условии, что ты катаешься здесь и никуда не уплываешь, в другую сторону. То есть, ты, если здесь остановился, да и вообще в априори туда-сюда лишний вообще не попадет человек, ты спокойненько там заселяешься, если ты серфингист. Если ты не серфингист, просто приходишь на пункт выдачи, тебе дают серф. Сап. И вы пошли там кататься. Вот такие дела. Идем. Почти пришли. Вот так вот поселочек здесь у них, видите, на две части разбивается. У этих серфинг анколвалангистов. То есть, получается, если я живу в домике одном, на земле, да, в таком частном домике живет, то у них таунхаус, то есть домик на две части. Решили они вот таким вот образом их соединить. Ну что, почти пришли. Все, кафе сейчас будет. Кафе, ну да, по-моему, называется. Еще раз говорю: обалденнейшая пицца. Если вы повар не поменяется, если вы будете здесь, обязательно зайдите. Вкуснее пиццухи я. Ну, мне кажется, я не пробовал, если честно. Я уже дома ну, зажрался, честно признаюсь. Как бы пиццу кушать, ну и когда ее заказывать, там дода пицца, всякая фигня. Ну, не хочется. Я ее через силу ем. Здесь же прям классно. Прям зачетная пицца. Я остался доволен. Вот здесь они спускаются эти. Забистые. Тю -тю -тю -тю -тю. и поплыли на волнах они вот так Тю -тю -тю -тю -тю -тю. обалдеть смотрите куски кораллов реально кораллового рифа темтра ужас Ах. без специальной обуви вот эти аква аквасоки да по-моему их называют без специальных аквасоков лучше не суйтесь в воду ну не знаю я я по крайней мере сейчас туда не поеду всегда буду брать с собой эти аквасоки по-моему оно так называется аквасоки ну, я свои носоки, которые у меня были, я уже стер. Прям как есть. Прям стер. Под ухной. За один день причем. Аква соков не покупал. Хожу хромаю. Так. Вот. Мы пришли. Здесь у вас йога происходит. Кто любит йогу. Сёрф. Лессон. Вот. посерфить. А это Лохис Сёрф. Мне одно название не нравится. Лохис Сёрф. Йога офис еще нормально. А вот Лохис Сёрф что-то не очень. Я, короче, почитав эти лохес слова, решил, что я не лохес серфингист. И уехал нафиг. Ушел, короче, на другую сторону острова. Здесь бар. Происходят небольшие такие приемы пищи. То есть, короче, тут можно попринять пищу на бургер баре, на лохес баре. Вот, видите, тут небольшие такие вот завтраки классные происходят. Почему я сюда не хожу на завтрак? Здесь у нас, естественно... И есть, то есть, три места принятия пищи. Лохисбар, бар, вот этот, где я нахожусь, я его называю серф-бар, Лохис мне не нравится. Потом, где шведская линия и бургер Меш, Мешается здесь у вас кофе, каша, уатс. Да, вот кашка. Ну, я уже позавтракался, честно. Мешается охладительно, очень холодная. Здесь у вас, видите, огурчики, помидорчики, стейки. Всякая фигня. И проходим, давайте вот сюда. Интересно, то есть разнообразие, чем это удовольствие отличается у нас от шведской линии. Ух ты, как ушоночки. Ну, нормально, в принципе, такой же, такой же формат принятия пищи, как и там. Пища одна и та же, в принципе. Ну вот. На самом деле, вполне себе неплохо. Вот тут все такое, знаете, насчет еды. Ну минимализм. По сравнению с Турцией и Доминиканой, здесь вот в еде минимализм. И вы знаете, я ни разу здесь не переел. Вот как-то, что-то как-то так получается. Естественно, вам яичку кить-кить-кить, кокушку-бан, в тарелочку, джик и вам на тарелочку, и вы покушали прекрасную яичницу, перемешанную с халапенью, с лучком, с сыром, с колбасками даже. А вот это серф же да, он правильно как называется, или САП, не разбираюсь, честно. Вот это все для вас, пожалуйста, дорогие друзья, садитесь, катайтесь. Что это вот, тут вот недавно приплыл, видите? А, это специально они его воском натерли, наверное, этот воск, это как на лыжи. Он помогает скольжению, скорее всего. И вот мы на Лохисбаре. Лохисбар, блин. Назвали же, а. Видите? Все, здесь уже тупик. Там могу через промзону пройти, но не знаю, надо ли. Потому что там я ножки тоже сильно повредил. Да и сгорел, если честно признаться. Вот это серф. Место, дорогие друзья. Приезжайте, серфите, если есть вариант. Опять эта бешеная ящерица. И вот она вокруг ствола крутится, эта сраная ящерица. А ты за ней как дурак с камерой. Они меня уже знают, местный дурачок, скажут, ему. Местный городской сумасшедший постоянно бегает тут за ящерицами, за всякими птичками-дуралейками. Короче, пицуху подходите туда на бар, говорите, вам выносят пицуху. И вот здесь вот присаживайтесь. Или вот тут. Здесь не так жарко под навесиком. И можно любоваться с Попозже приду сюрфингистов посмотрю. Волны всегда, всегда. Вот сколько я здесь дней, эти волны долбят не переставая. Я вам хочу сказать, я же здесь живу в 500 метрах. Спать невозможно даже. Ты лежишь в домике, а у тебя жу-жу, жу Это еще спокойные волны. Здесь намного сильнее волны есть. А здесь, офигеть, какие жирные толстые рыбины плавают. Причем их прям видно. Прям видно, когда волна отходит, пенка сходит. Рыбины, ну как минимум с руку, и их полно. Полно этих рыбин. Все они вот тут. Мне очень жаль, что здесь не распространена рыбалка. Очень жаль, что не распространена рыбалка. Здесь есть любые развлечения, кроме рыбалки. Но я удочки, никого с удочкой не видел, чтобы кто-то сидел. Понимаете? Рыбачил. И вот как-то так. Практически, можно сказать, прошли мы по кругу. Попробовать еще там завершить что нибудь Но там промзона. Там правда промзона. То есть вот таким вот кругом полностью обойти стопроцентно, не зайдя на промзону, у вас не получится. Получается, надо возвращаться обратно, в то место, как говорится, откуда я начал. Welcome to Lohis. Лохисы. Есть лохисы, желающие покататься? Adoran Select Hun-Huran Вот он, видите? Нормально назвали. Lohis Surf Break. Ром здесь 28 по 245. Fish and Center. Lohis Vive. А, короче, их менеджменту надо что-нибудь подсказать или... Ну, реально, короче, хромает у них менеджмент. Нормальная вещь, Лохесом мне назовешь. Ну, и чисто из пиццы, как говорится, ставлю пять. Все дороги идут в Лохис. Welcome to Лохис. Блин, как мне это не нравится, но пришлось по-новому сюда зайти. Не подумайте ничего плохого, просто здесь находится медпункт. А мне нужно что? Кеглю заклеить. Разодрал просто кораллом левую. Ну, по левой прям реально печалька. Там у меня все, ну, не знаю, как открытая рана. А вот по правой еще как-то телепаюсь. Тяжело, конечно, но ходить можно Я знаю, что я доживу, все, ничего страшного Но я думаю, так и быть Я еще раз перенесу этот лохис Ради пиццы и ради Медпункта Который подна... пишется под Цифркой номер 9 Планчик я вам приложу, либо приложу, прилагал ранее К обзору И вот Телепаюсь сквозь дебри в этот лохис Сёрф Бар, ну и вообще у них вот это вот Серпингисты, это лохисы Боже, знали бы об этом серфингисты. А я вот прихожу вот в, этот, в это здание под нумерацией номер 9. Так, что-то я не вижу этих. А, вон они. Не серфингисты, а аква... аквалангисты какие-то. Они с масками просто вот на волнах катаются. А вот это, я так понял, это медпункт. Лохис На территории Лохиса. Ну, блин. Было написано, что здесь первое здание слева 9. Под номером 9. То, что ли. Ладно, пройду вот так. От начала до конца. А, вот он, все. Фьюриш энд центр. Да, вот он. Дорогие друзья, если вы окажетесь здесь, то вам сюда. Тоже ребята заболели, похоже, что. Снимать, что там было, я, конечно же, не стал. Но, в принципе, я и, я и просил лекопластырь. Самое главное, мужчина, который был медик, он индус. Индус или молец но он знал русский. Я ему говорю, дай элекпластырь, он сразу на. На русском просто. Похоже, что самые частные посетители это русские. Я так понял, ну иначе ради чего ему настолько хорошо знать русский. Я ему говорю, корал, он говно вопрос, на, говорит тебе. Я говорю, а есть круговой, чтобы замотать? Он говорит, нет, только такой брат. Вот. Вот дал мне вот этих много штук. Сейчас пойду залеплю. Я думаю, жить буду. Да я бы из него без него выжил. Но, как говорится, я же на отдыхе. Что как говорится? выпендриваться. Кораллов тьма траканит. Причем они между собой даже разбираются, вы не поверите. Вон ходят, вычат друг на друга. Но это бесполезно, их слишком много. Вон они. Ух, ёкарный бабай. Коралловый рай. Сельфингистов не видно, но видно пару тел, которые вдалеке там. Аааа, как теперь уйти отсюда? А, What Смотрите, Корал на корале. Уйти отсюда. Только пришел залепить рану. Я чувствую, сейчас уйду, а еще оттуда 9 дыры. Отсюда, если уйду. Как я сюда зашел? Лохис Бар, это точно про меня. Лохис, что сюда пошел? Целей самое главное, это ощущение, как будто он меня там загипнотизировал. Я когда сюда заходил, вообще чем думал, не понимаю. Все, вышел. Смотрите, это все кораллы. Гребаные кораллы, которые ноги беспощадно повреждают. Особенно, когда они раздолбаны. Все, пошел, я заклеюсь. Сейчас я заклеюсь приду в себя жить-то хочется в общем не мог мимо пройти выходя из лохис медпункта Возвращаюсь сюда два места и здесь конечно же я так понимаю основная масса посетителей спа вон оно спа на ага, спа здесь у нас видите в основном англичане россияне и германцы то есть если давай по-русски смотреть что у нас это стоит Обычная цена 390, а для русских 10 долларов. Почему не в рублях? Лемис тестер лица. Массаж ног 1 час 20 минут. Ну, короче, стоит это 19 долларов. За 10-12 долларов, прошу прощения, мне консьержка омлет будет делать. Причем вместе с луком, чесноком. И паприкой ну я не знаю на самом деле Ну, просто я как бы не выпендрюсь на самом деле кому интересно ради бога то есть 425 долларов два часа он будет массировать кого тут гова на момент погрузись с пилами ванна боже два часа ну как бы ну на самом деле денег настолько жалко можно и попробовать но я так чисто для вас конечно же что... сейчас это снимаю но я этой услугой на самом деле не воспользовался ну люди ходят так что тут сзади пишут так давай поправляйся адоранс лекс Хурмандрю чувствительное путешествие в мир спа 299 ну 300 долларов короче два часа что там два часа делать боже я на месте не могу нормально усидеть даже полчаса они говорят два часа надо здесь занимайся, что-то тут массаж делать короче самая популярная категория туристов это все-таки россияне немцы и англичане ну и вот спаменю сканируйте добавляйтесь кайфаните а я пошел лететь лечить свои ножки это вот спа соль какая-то приправа вот такие цветочки красивые. Ладно, приничать не буду. Я же русский турист облика Морали, а не гопник. Из компании Сектор Газа. Тем более, я только что ушел с Лохисбара. Надеюсь, об этом никто не узнает, что я там был. Вообще, когда идешь в Лохисбар, мимо Басика трудно пройти. За какую силу воли надо иметь? Но я это сделал. Я прохожу мимо, стойка и сдержанно. Потому что еще надо оставить место для обеда. Через ресепшн прорваюсь в сторону наших домиков. но не удержался. Все-таки какой-нибудь колтель долбанул. Как говорится. Ну а чего бы нет Нормально же, иначе я сгорю просто. Смотрите, я уже нормально хожу. Может, мне битпункт не нужен. Надо просто, как говорится, парочку зайти, коктейли в теребанькнуть. И все, нормально. Уже свой пацан ходит, разговаривает. Нога не болит. Сейчас выкину эти. Лекопластырь. Френ не трахтели. Ой, my friend стоит там. Уже заждался меня. Так, ладно, классика жанра. Все. Сейчас пойду дальше лечиться. Сходил в лохисбар, взял вот таких вот лекопластрей. Сейчас заклеюсь и выздоровел. Так, но прежде чем идти, уходить. Так, надо поправить лекопластыре подлечиться, поплавать немножечко и дальше в путь, потому что скоро обед. Это реально взрослый пионер лагерь. О! Я даже не представлял, как тяжело отдыхать. Если честно, я в шоке. Я как бы бывал уже за границей, но в целом просто вот у меня ломка, как у наркомана, эта ломка вот она, она ломает, ломает то, что как можно сидеть, там, день, два, три, четыре, пять, ничего не делать? Это тяжело. Я, конечно, не знаю, среди вас есть трудяги, есть и лентяи. Но мне вот, например, тяжело. Тяжело сидеть, ничего не делать. И особенно, как говорится, с утра, <соценно> с утра употреблять пиво. Не буду говорить о более крепких напитках. Пойду в номер. Пора. Сегодня я точно не сгорю. <соценно> По крайней мере, точно не сегодня. Потому что сегодня внутри меня огонь. А завтра уже он будет снаружи, как говорится. Пофиг, что будет завтра. Главное, что отдыхаем-то сегодня, да? Русские узнали себе. Вот, какой-то таракан лазит, смотрите. Таракан-маракан. Таракан-маракан.